Позвольте пригласить вас в путешествие, которое изменит границы привычной реальности. Великолепные ландшафты, бескрайние просторы дикой природы расширят ваше сознание. Широкие реки и уходящие вдаль побережья успокоят душу, Полная безмятежность. Приключения на суше и на море. Ангола, один из самых дорогих секретов Африки, пронизана природной красотой. Это путешествие полное впечатление. Откройте для себя непознанное. Откройте для себя Анголу. Каменный ламинат «Стоунфлор» — стопроцентная водостойкость. Ангола известна своим благоприятным климатом и природными ресурсами. Благодаря им это один из наиболее перспективных рынков тропической Африки. В Анголе развивается частный сектор. Новый закон о частных инвестициях стимулирует конкуренцию и повышает транспарентность. Программа приватизации переведет более 190 государственных объектов имущества в частный сектор. Это поможет бизнесу, а также стимулирует экономический рост. На Евроньюз. Япония взяла на себя обязательство распространять низкоуглеродные технологии по всему миру, оказывая решающую поддержку развивающимся странам. Мы приехали в Кению, чтобы увидеть, как это меняет жизнь людей и бизнес. Об этом далее в программе «Зеленая Япония». Euro News All Views. <laughs> <laughs> <Oi>. <laughs> <laughs> <laughs> In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. And our beloved animal.